Время служения вы можете написать э, имя человека время и... Время служения то можно напишите имя на человека. И за что молиться за него? И за какого-то ряда с молим. Потому что... Может быть здесь нет сейчас людей которые присутствуют но они нуждаются может быть не все нуждает да мне написала одна женщина попросила помолиться за... одна жена помолиться за одну женщину которая живет в москве я да, поэтому я написала ее имена ее проблему за что нужно проблема, помолиться какого и в конце служения мы будем молиться. В служении, то что также если вы хотите за кого-то помолиться Такое, а вы искаете, да и вы будете иметь контакт с этим человеком, контакт с человек. мы можем, вот уже передали нам определенные вещи, Веча есть салфетки. И салфетки, да, мы за них тоже помолимся, и вы за потом тях, эти салфетки помолим. можете э, передать этим людям, чтобы они возложили их на проблемное на место. Хора, могут на проблемное мясо, ну, это такое вступление, чтобы Но вы знали, что можно сделать во время служения. Да. слава богу правда слава чудесное, прославление. чудесное прославление мне жарко стало Стану сегодня тема моей проповеди и тема -то -то ибо я господь бог твой целитель твой за что а твой Господь и твой целитель. И это место написано в книге исход 15 глава 15 глава 26 стих Мы можем вместе открыть это место, прочитать можем его. Можем заедно удовлетворить, то мы его прочитаем. Так, на проекторе можно прочитать на болгарском языке. Сегодня несколько раз буду повторять специально целенаправленно одну мысль. Чтобы она глубоко вошла, вошла в наши сердца. Потому что это очень важно. За что это много важно. Давайте мы прочитаем книгу Исход. 15 глава, 26 стих. И сказал. Кто сказал? Господь, предыдущие стихи. «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодно предачами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на себя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь Бог твой, Целитель твой». Если согласен, скажи «Аминь». Это. Потому что это обетование Бога. Твое обетование это на Господь. Чтобы Он не навел на нас. Нанесе. ни одной из той болезни которую он навел на египет египет это прообраз целого мира египет прообраз на целия свят. и мы можем сегодня видеть миллионы заболеваний, можем да видим миллионы заболеваний и бог нам обещает что он из всех этих заболеваний и Господь не... Не обещав, ни одно не наведет на нас. Да на нас то есть мы защищены то есть не защищены. И по Старому Завету, завет, и по Новому Завету, завет. тем более. Потому что на нас это обетование оно исполнено. Потому что кто-то заплатил великую цену. И у пророка Исаия написано, да? И пророк Исаия пишет. В 53 главе. 53 глава, что Ранами его мы что? Через снегу ветераний Исцелились. Исцелений. В прошедшем времени. В время. То есть это уже совершившийся факт. Это то что уже случилось. Сейчас я открою книгу Откровения. Это написано в первой главе. глава С 10 стиха. Апостол Иоанн Богослов пишет. Апостол пишет. Я был в духе, в день воскресный, слышал позади себя громкий голос. На проекторе есть, да? Как бы трубный, который говорил Я есть им Альфа и Омега. Первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквям, находящимся в Ассии, Вифиес, в Смирну, в Пергам, в Фиатиру, в Сардис, в Филадельфию и в Лаудикею. Немножко отвлекусь. Перечисляются города. Перечисляются церкви, и церкви. В том числе, ну, например... В Ефесе находилась Ефесская церковь. Например, в Эфесе Смирне находилась Смирнская церковь. В, в Лаводикии находилась Лаудикийская в в Все эти города находятся на сегодняшний день где? И се намерят, на территории Турции. На И мы в ближайшее время мы сообщим дополнительно. И сообщим. Мы организовываем тур по семи церквям. То есть будет организован автобус, где мы можем сесть. Автобус, -то се качим, и автобус нас повезет по всем этим семи городам. И, и специально обученный гид. И специальный гид. Ну, сразу да, внесу поправку. Что будет э, э, лицензированный гид с одной стороны, гид стороны. Потому что мы будем обязаны это сделать. Ну, да с турецкой стороны. Вот Но в основном мы будем слушать пастора, который будет он также в этом вещи. автобусе. Пастора, какой вот, слышу, что, например, который в, в автобус. живет и несет служение в городе Алании. И носит службу в город Алания. Также в Турции. Слышу, что в Турции. И он будет уже чисто на основании Библии. И на Рассказывает нам про каждую церковь. за церковь. Какие-то исторические факты. Какие исторические факты. Послание, послание конкретно этой церкви конкретно к этой церкви каким образом это относится лично к нам как нас лично до нас если кого-то это заинтересует а может заинтересован присоединяться сложно присоединить каком месяц это будет в начале это предстоит приблизительно на начале мая приблизить начало-то на Я читаю дальше. Чита нотаток. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоришь и со мной, и, обратившись, увидел семь золотых светильников и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, обличенного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы были белы, как белая волна». То есть волна, да, это на болгарском языке звучит такая волна, как овечья шерсть, такая белая как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны хал как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Идет описание кого? Тут, э, все описывается, описывается наш Господь Иисус Христос. А дальше 16 стиха. И вот 16 стих. Он держал в деснице своей семь звезд, Иисус его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в сире своей. Представьте себе эту величественную картину. величественная картина. То есть, перед Иоанном, богословом. То есть, перед Предстал Иисус Христос. И Иисус. Но не тот, которого знал апостола Иоанн, у которого он привык лежать на груди, и был ему как самый близкий ученик, когда Иисус Христос еще ходил по этой земле. В этот раз Иисус Христос пристал в новом теле. В каком теле? Я хочу сказать, в прославленном теле. В прославленном. Лицо его сияло, как солнце в силе своей. В силу, можете себе солнце. это представить, можете до представить? Ну, ноги подобных халкиловану, раскаленные в печи то есть это какое-то величественное зрелище как картина Иисус его выходил и вот острый с обеих сторон меч, один меч, меч, острый меч. представляете какое зрелище Представите ли? Сторое, с одной стороны величественное, и вот одна остальная доста А с другой стороны друга, такой трепет пришел что апостол Иоанн он просто рухнул. Апостол Иоанн просто Любимый ученик Иисуса Христа Любимый ученик Иисус. просто упал в страхе и трепете перед Иисусом просто Христом. Во страх пред Иисус. Когда я увидел его, то упал к ногам Его как мертвый, и Он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я, если первый и последний, живый был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. «Имею ключи ада и смерти, и так напиши, что ты видел, что есть и что будет после сего. Тайны семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангела, и семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть – семь церквей». То есть, кто такие звезды, которые Иисус Христос вот так напом держал в своей руке? церкви нет, кто вот эти звезды, которые а? Иисус Христос взял Библия объясняет о том, что это ангелы семи церквей. И объяснял, значит, вас Семь звезд, суть ангелы семи церквей. в Кто такие ангелы? Ангелы в переводе с греческого языка это вестники. вестители. Вестители, то есть это те служители, то есть, тези служители, которых Иисус Христос использует в качестве проповедника, благовестителей, благовестителей, евангелистов, евангелисты, пророчествующих, пророци, прославляющих имя его, тези, -то, имя -то, имя. то есть все те, которые в, в церкви Божьей, то, есть, тези, -то, Божьей -то церкви, рассказывают нам, не рассказывают благую весть, весть, радостную весть, радостно весть, правда, ну это вот ангелы церкви. И Иисус Христос их держит в своей руке. И ходит между семи светильников. А семь светильников – это суть семь церквей. Суть семь церквей. И вы знаете, вот в следующей главе, И в следующей глава, во второй главе, Иисус Христос говорит ангелу Ефесской церкви. Напиши. Иисус Христос Напиши. Ангела на церква. Так говорит, держащий семь звезд, десяти из своей, ходящие посреди семи золотых светильников. Знаю твои дела и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего потрудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места сего. Если не покайся, впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Да. На Ангел на Ефесяката церква пише: така казва което звезди в десниците си и което ходи после седемте златни светилника, знае твоите дела и трудоти и терпение твоите и че не може да терпиш злите и упитал си тези които наричат себеси апостоли и не са и намерил се лежци и терпял си имаш терпение и за моято име си, си трудил и не си си умурил, но имам нещо против тебе, защото все его ставил то си перво то си любов. И ты помни от когда си испаднул и покайся, и стури первые те дела, аку линей ще доеда при тебе скоро и ще дигна си от те вот тому, аку не си покаяш. Все? А, Или... не, да, а, но имаш что вообще ненавижешь дела то на Николаитете, кую ненавиждам мяс. И седьмой стих, имеющий ухо, дослышит, да что дух говорит церквям: побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая И седьмой стих, който има ухо, нека слуша, что то казва духоткам церпите на тогози който победи, щему дам да еде от дервоту на живота, който є в садраї Божий. И смотрите, и историки, и богослова теологи, исторические улозыти. Пророчествующие Тези, относят этот период ефецкой церкви к первоапостольской церкви. церкви. То есть это буквально первые века. То есть буквально После Рождества Христова. Христос. И проблема этой церкви, и этого периода, на то, на церкви на период, была в том, что эта церковь находилась на самой невероятной высоте. Самые невероятные чудеса и знамения происходили. Все то, что Иисус Христос им обещал. Все знамения и чудеса. Знамения и чудеса. Исцеление. Исцеление. Освобождение, Освобождение от бесов. Воскрешение. Они очень обильно происходили в первой в первых веках. Но потом что-то уже тогда начало происходить. Иисус Христос говорит, имею против тебя. Иисус имам тебе. Что-то. что. Нечто. Что? что? ты оставил первую любовь свою? любовь. Посмотри с какой высоты ты упал. от И покайся. И и в конце дает обещание. И в обещание что побеждающему, что този, кто побеждал, что даст, что Даст вкушать от древа жизни, дали, да на живота, которое посреди рая. Которое куда никому вход не разрешен. Не входа и не разрешен, а а кто то никого. теперь сможет? Победившие смогут туда входить, и вкушать от древа жизни, и да от на живота, которое есть по сути сам наш Господь Иисус Христос. Я произношу вот эту мысль первый раз. О чем говорит Писание? писание. говорит, что в первоапостольские времена. была невероятная любовь к Господу. Тогда любовь к И Бог совершал невероятные чудеса. То, что делал, в принципе, Иисус Христос при жизни. Иисус Христос. Что делал Иисус? Для Иисуса не было ничего невозможного. ничего невозможного. Показывал и демонстрировал силу Святого Духа. Написано о нем, что он исцелял все болезни. Скажи, все болезни. Всички. Абсолютно все болезни. Абсолютно болезни. Не, не было такой болезни, не болезни, которую бы Иисус Христос не мог бы исцелить. Иисус Христос да не да исцели. И делал он это мгновенно. И, го и, и, тысячи. и исцеляли тысячи. хиляди. Согласны со мной? Но ну, кто читал Евангелие? Как Это ну, написано, я ничего не так придумал. Как пишет. И потом что-то начало происходить. И потом мы можем читать все оставшиеся шесть периодов, и где уже этого не происходит. Ничего не говорится о первой любви. не Просто какие-то определенные события происходят. Которую мы можем проследить по истории церкви. И я говорю вот эту мысль. Кого увидел Иоанн Богослов? Он увидел Иисуса Христа. Своего Господа и Спасителя. И которого он очень хорошо знал. Кого -то добрее познавал, и которого он не узнал. И не успел да Потому пот. что Иисус Христос имился, ему явился в полноте своей славы. Зачем Он явился ему в прославленном теле. Прославленное тело. тело Иисуса Христа. На, Иисус на сегодняшний день. Днес не знает никакой болезни. Не болезни. Прославленное тело Иисуса Христа. Тело на Иисус сегодня не знает смерти. Не Оно больше не умирает. Не Оно больше не умрет никогда. И да умре Оно предназначено для вечной жизни. И за живот. Согнася со мной. Согласны ли На него невозможно как-то надавить бесом. Да без У дьявола нет никакого шанса даже подойти близко. Дьявола никакого шанс даже да ближе до него. К Христу. До Иисус Потому, что Иисус Потому что Иисус Христос. Победил его еще 2000 лет назад. 2000 Окончательно и бесповоротно. На полно и во, во Христе Иисусе есть полнота Иисус Христос полнотата на победа. Вот запомните вот эту мысль. о том, что Иисус пришел. Зато, что Иисус Христос к Иоанну Богослову. При Иоанн Богослов в прославленном теле. В тяло, которое не знает. Не ни болезни. Ни, болести, ни проклятия. Ни, ни какой-то финансовой нужды. Ни финансовые нужды. Ни смерти. Ни то И давайте мы пойдем дальше. И Обещание Иисуса Христа. И это написано в Евангелии от Марка. Мы это все прекрасно знаем. Ну, давайте еще раз прочитаем в напоминании. Что сказал Иисус Христос нам, Иисус Христос на нас, верующим в Него. Евангелие от Марка, 16 глава, с 15 стиха. Евангелие от Марка, 16 глава, последняя. С 15 стиха. И сказал им... Ну, сказал апостолам. ты. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, ну, всему творению. Идите по цели свят, и проповедуйте на Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. У верующих же будут сопровождать все знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел десную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Аминь. То есть апостолы тут же пошли. три года. И начали исполнять повеление Господа, да на Господа, начали проповедовать, да проповедовать благовествовать, да благовествовать, и Бог через них и исцелял, и Господь через исцелява, продолжал освобождать, продолжал, продолжал воскрешать да и совершать еще и другие, знамения и, чудеса. и другие знамения и чудеса. Второе обетование написано у. И второе обетование Гупиши. У апостола Якова. Апостол Яков. Пятая глава знаменитая. Пятая глава. И здесь написано так с 13 стиха. Я только 13 стих. Пятая глава с 13 стиха. Зла... Зла страждет ли кто из вас, пусть молится? Весел ли кто, пусть поет псалмы? Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, пусть помолится, помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне?» И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Дается пояснение. признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга». Для чего? Чтобы исцелиться. «Много может усиленная молитва праведного». «Братья, если кто из вас уклонится от истины» – это уже последний стих этой главы. «И обратись к кто его, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути его спасет душу от смерти» и покроет множество грехов. Более подробная трактовка этого места говорит о том, что если, если я кого-то обратил от ложного пути, то я естественно спасаю и его душу от смерти. спася вам и душа от И покрываю и множество и своих и его грехов. И от и То есть это такой акт любви? То есть, один акт на любовь, когда Бог уже использует тебя? Когда Господь тебя, И прощает, покрывает сразу и прошедшие, и настоящие, твои грехи. И предницы, и настоящие и будущие грехи. Вот это место, оно говорит, вот места говорят. И эти две места о том, что не говорят за каким-то образом, каков начин. Болезнь имеет связь с нашими грехами и вы знаете это очень важный момент, и много момент. потому что вот э, в первой Ефесской церкви еще написано что они пребывали в первой любви в первой пишет, что в первой потом церковь начала потихонечку отходить След и охладевать малко -малко да и, да и исцеление они практически прекратились исцеление это почти спирт то есть это происходило по местам эпизодически. По местам и периодически. Но не имело такого распространения, как первоапостольская церковь. в церкви. Что мы можем видеть и сегодня? Можем да и днес, во времена пробуждения. Во времена -то на -то, когда люди массово испытывают первую любовь. Когда массово испытывают любовь. Исцеление происходит. И исцеление, освобождение происходит. Освобождение. Воскрешение происходит. Но потом они, когда церковь, Обаче, когда церковь отступает, или просто остывает, или охлаждена. Все эти чудеса и знамения прекращают. знамения те спират, Чему мы являемся сегодня свидетелями? На сме Что нам важно делать? И какое важно доправим? Для того чтобы вернуть в церковь знамения чудеса и, да в знамения и чудеса. Всю ту силу, которая имела первопосольская церковь. и церковь. Давайте мы откроем еще одно место. И некого творим, можете одно место. Оно написано в первом послании Петра. Пишет к первому Петрову. И э, в, четвер... в первом послании Петра в четвертой главе. Четверта глава. Второй стих. Второй стих. Я его когда-то приводил. Я и сегодня опять Давал приведу. И Там мысль простая. Там имеет намного Что написано. А, или это в первом стихе. В первом стихе, да, можно с первого стиха. Значит, в первый стих. Uh, так как Иисус Христос пострадал плотью своей, то вооружитесь с ее мыслью, потому что страдающий плотью перестает грешить. Знаете, uh, uh, я как врач знаю вот этот феномен. И католика разным феномен. Вот, я Думаю, что я имею полное право говорить на эту тему сегодня. Мисле, право да по днес, потому что я изучал и западную медицину. и, и западната медицина. И медицину которую называют естественной медицина И также медицину. медицина. И, например, знаменитое выражение Гиппократа. который учил своих учеников. И дословно переведу. что прежде, чем лечить своих пациентов, больных, Спросите у них. готовы ли они? Отказаться от своих пороков. все тут это могут быть наследственные проклятия, кстати. Поможет да Какой-то порог, который дети унаследовали? Какое-то проклятие, которое по Библии до третьего-четвертого рода преследует. и кстати сразу скажу, что не обязательно. Что, если с бабушкой и дедушкой вот это произошло? Я со с баба ви то обязательно это и с тобой случится. Значит, случай, Если ты применяешь кровь Иисуса Христа. А кровь на Иисус Христос. То кровь Христа она сильнее. Тебя и Иисус Христос пригвозил всякое проклятие. Иисус Христос на всякое проклятие. И мы сегодня свободны от родовых проклятий. И от мы сегодня благословенны. Не сказать днес. на это аминь? Я не, у, не унаследовал проклятие. Я с Христа я унаследовал благословение. А Иисус И власть и победу в Его власть, драгоценной Кровь. И, кров. и Слово Божие говорит. И Божие казва, Тот, кто во Мне, този, в мен, Он больше того, сильнее того, кто в этом мире. Този свят. Бог сильнее Дьявола. Господи, <laughs> ли Дьявола. Не, Несомненно. Потому что Бог-творец, Бог а дьявол-это творение. творение. Он когда-то был сотворен. Бил сотворен. Рано или поздно И рано или късно, Сатане придет конец. Края на сатана, потому что он когда-то принял решение, решение то, жить без Бога. Да живей без Бога. А У Бога нет ни начала, ни конца. Слава нашему Богу. И вот еще одна мысль. И вообще страдающий плотью перестает грешить. Как врач я видел много таких ситуаций. Например, я работал в онкологии. Конечно, так. я видел очень много случаев, когда человек страдает от рака. И у него страшные боли. И има страшные болки. Вот, и он переживает невероятные муки. И претерпяло муки. В Китае есть одна хорошая поговорка, верная поговорка. Пока человек здоровый. У него тысячи желаний. Когда человек серьезно болен. Хуват у человек Только одно. самое одно. Только одно. Понимаете, что? Что за желание? у этого? <laughs> Выздороветь. Он не думает о грехе. То за греха. Он не думает уже о каких-то наслаждениях. Наслаждения. Он думает только о том, что то мысли заедно. Господи, помилуй меня. Господи, помилуй меня. Помоги мне выздороветь. И, И я пришел к такому выводу. И извода. Вот, если человек перестает грешить, человек у человека греша, то ему стр... страдания ему не нужны него не страдания. Понимаете, в них нет необходимости. Бог может послать какое-то страдание. И Господь может даже страдания. Для того, чтобы кого-то сокрушить. Ну так Писание говорит. Но если человек покаялся. И принял, принял решение. И решение это, с Божьей помощью. Бог дал нам для этого силу Святого Духа. Что чтобы противостать любому искушению. На И при искушении написано: не говори. И при искушении не Что Бог меня искушает. Чего Господь меня Что Бог не искушается. Господь никак Но Он дает нам силу. Убаче Написано, что превозмочь любое искушение. Любой соблазн. Вы знаете. Очень важно сегодня, чтобы вы уловили это. Важно, да Чем мы отличаемся от этого мира? От този свят? Я лично не, никогда не возвышал себя над миром. Лично что я уверовал. Това, повервах, и теперь я стал такой крутой. И горден, А эти миряне по ну, этой у меня под ногами. Да. Ну, такого Господь слава Богу никогда не допускал. Господь, Господь не и допускал. В мире грешники в в церкви в церкви, -то. в церкви тоже грешники в церкви но вы знаете есть кардинальная разница на разлика. я вспоминаю себе до уверования вспомним пди верование туси я был тотальным грешником. Бях грешник. Я был полностью целиком под властью греха. Бях под власть на греха. И даже не догадываясь, не подозревая. И, Дьявол владел моей жизнью. И в принципе делал то, что хотел сам. И вышел вот смен Когда я уверовал? Повервах, я покаялся. И за короткий промежуток времени, и за краток срок времени Бог очень быстро освободил меня Господь много ме освободи, от алкоголя, от, алкохол, от сквернословия, от псуване, от эпизодического приема наркотиков, от периодичного приема, на от, блуда, от блуд и так далее. И тому и я как-то рассказывал, что и рассказывал, у меня остался единственный такой серьезный путь, с серьезный которым грех, я боролся очень с долго. Во-первых, не прощение к моему отцу, Я думаю, что это было как следствие. это следствие. И курение. И пушение. Я не мог отказаться от сигарет. Да И шесть месяцев я боролся. И шесть месяцев я борюсь. Тогда я познакомился. В девяносто первом году я уже познакомился. И представили себе первые годы, нас это познал со знаменитой двенадцатишаговой программой. Социальная программа, ступки. Духовного освобождения. На духовном освобождение. От любой зависимости. От всякой одной зависимости. И это. Система основана на Библии. И конечно там людям помогают. И там помогают на хората, с помощью Писания. С помощью определенных шагов. С помощью на шагов, Навсегда. Завь ноги. Скажи навсегда. Скажите за Освободись от того или другого греха. Да его или друг грех. У меня предстоит э, курс проповеди. По 12 шаговой программе. Где мы будем проходить по два-три шага? я как-то касался этой темы и в этот раз мы пройдем ее более подробно потому что лично мне эта программа, лично на программа очень сильно помогла, много помогла постепенно освобождаться постепенно да от того или другого греха от или друг грех. чего я сегодня боюсь сегодня я могу так сказать, что Библия называет меня святым человеком. Да кажу, че меня свят человек. и это дай амин. и аминь. Потому что со своей стороны Иисус Христос сделал все возможное возможно, и, невозможное, и невозможно, чтобы постоянно омывать меня постоянно да ме умивам, своей святой кровью кров, и освещать меня. И да ме Зависит ли что-то от тебя лично? Обаче, лично от теб? И от меня что-то зависит. И вот зависит? То есть я должен к этому стремиться. я стряба должна Я должен этого желать. Я должен да го желая. Я должен это ревновать. Да ревну вам за туда. К чему я сегодня ревную? За какую ревну вам Я опасаюсь. сестры. Сегодня какой-то период времени? как да в период Находиться в состоянии на неисповеданного и непокаянного греха. И непокаян грех. Понимаете, Потому что, ну, реально мы все согрешаем. За мыслями через мысли, своими словами через своими желаниями желания своими действиями поступками. Действия и поступки Каждый человек на этой земле. Все он согрешает. Греши. И это неизбежно. И твоя Но в чем преимущество верующего человека? В том, в това, что когда мы исповедуем грех, исповедуем грех, и это написано в первом послании Атеана, в первой кровь Иисуса Христа кровь на Иисус Христос, очищает нас, скажу, очищает причиствование от всякого греха, от грех, и делает нас святыми. И не, святи, не потому, что мы хороши. Правильно, да? Потому что по вере мы за что Святые и праведные. Через веру в Иисуса Христа. Через веру Христос. И в этом наше колоссальное преимущество. И в этом мире. И в свят, любой человек. Всякий призвавший имя Господне. На Господь. Написано. Тут же может спастись. Аминь или не аминь? аминь. Это так. твоя такая. Вот и вся разница. В мире живут грешники. Свято Которые не покаяли, которые, может даже и не хотят каяться, не да покаят, и гордятся, и, и находятся в бунте против, намерился в, бунт в, в, в, в церкви, тоже находятся грешники. Грешници, но какие покаявшиеся грешницы, <свят> И вот этот процесс он на самом деле постоянный, постоянен. Апостол Павел о себе пишет. Апостол Павел пишет. Отложите прежний образ жизни ветхого человека. Да, и образ на живот человека. <laughs> он и он человек. пишет: Я каждый день обновляюсь. Пишет, ден каждый божий день обновляюсь. И мой ветхий человек клеит. А мой внутренний новый человек. И человек Обновляется. Все познании Господа Мое в познание моего Бога Христа. На господу Иисус Христос. Аллилуйя. аллилуйя мы постоянно призваны призыва да это должно быть нашим желанием желание и вы знаете в чем проблема сегодня церкви и какова проблема на церкви? Ну я уже говорил когда-то такую простую мысль просто мысль, что в церкви сегодня очень непопулярна тема о святости в не не тема за святость. мы Хотим жить так, как мы хотим. Никто нам не указ. Никой не может не указывать. Нам нравится это делать. И мы делаем какой-то грех. И меня как и в И делаем его систематически. И как следствие. Приходит болезнь. Приходит проблема. Приведу сегодня только один пример. один пример. Вы знаете, насколько опасен. Знаете ли, колко е опасен? насколько коварен и колко е коварен грех сквернословия? до Вот казалось бы, но я называю это словесный грех. грех. Человек ничего не сделал. Человек не Ничего не сделал. Нищо. Он просто сказал просто что. то е казал Сказал какое-то слово. Казваня Праздное слово сказал. Дума. Пустое слово сказал. Или еще хуже какую-то хулу например например поругал какого-то священника какой-то церкви И сказал да они там беснуются. и, казал, там". и он и даже не догадывается и даже не се сечта, что сознательно что несознательно или не он похулил святого Духа. то есть если служители то есть аку, в служителе. святой дух има свят дух как фарисеи говорили про Иисус христа как-то заказывали фарисеи за иисус христос что в нем без? И те, казват, бес в него. И Иисус Христос начинает говорить. Им. Иисус да им казва, Я уже говорил, эту мысль и предупреждать им. Да о том, что еще немного и они похулят святого духа. То, Дух. Потому что Святое в Иисусе Иисус, Они называют бесовским. Бе бесовску. И этому греха, этому греху. Грех нет прощения. Прошка, ни, в настоящем ни, ни в, в настоящем, ни в будущем. Так написано. Так а и смотрите, человек ничего не сделал. И не направил, просто открыл свой рот. Просто И, у статаси, и произнес какое то ругательство. И произнесел ругательство. Если он это сделал сознательно, я сознательно? То прощения этому человеку уже нет. Не Представьте, как это, как это страшно. это страшно. И насколько это серьезно. И это серьезно. Сквернословие. Допсувами. Вы знаете, это очень небезобидный грех. Когда люди матерятся, они на распашку открывают дверь для бесов. Некоторые, некоторые слова, например, кошмар, например, кошмар в, переводе, в переводе, он буквально означает буквально значит, кошмар или ужас. Это скопление бесов на на бесове. То есть когда человек говорит кошмар, есть, человек кошмар он призывает бесов, той призывает бесов, призывает демонов в свою жизнь в си, Приглашает их. Той ги хани, и Демоны приходят. И демони какие-то кошмары. И кошмари, панические, атаки, панические атаки. И так, и так далее и тому и Человек ничего не сделал. Человек не е направил, Просто открыл свой рот. Что написано в притчах? В жизнь и смерть. Че живота и во власти языка. И под властью на языка. Можете себе представить, Человек просто сказал. Человека просто указывал. Почему это так серьезно? серьезно? Потому что слово это не просто слово. тут думать о ней дума? Иисус Христос кто? Иисус Христос кой? Его Ипостась это слово Божье. Иисус – это Слово. Иисус слову, которое стало плотью плот, И обитала среди нас полная благодати истина. И вы знаете, неспроста в Писании написано. в Писании эту За каждое слово. Что за дума. Будете держать ответ пред Господом. За Господа, каждое слово. За дума. Это слова Иисуса Христа. На Иисус. То есть, что мы произносим? Будьте внимательны к своим словам. Вот со мной это произошло, произошло сверхъестественно. сверхъестественно. До уверования я ну не При... так по-сапожному, конечно, но не зле, матерился. Однако все пак в Когда я уверовал, повярвах, когда я произнес молитву покаяния, Бог покаяние, просто меня как будто от чего-то освободил. Господь просто меня освободил. Я понимаю, что я был под демоническим влиянием. Да себя под влияние. на, следующий день, на следующий день я отметил себе. Это произошло, произошло сверхъестественно. Я перестал материться. Просто Бог очистил мои уста. Просто, Господь, мою уста. Я это глубоко осознал. Глубоко Господи, как это произошло вообще? Господи, как твое я же раньше даже матерился, даже не задумывался. Даже не за а теперь я не могу даже произнести эти По слова. Не могу да думи. Потому что одна мысль о них меня корежит. За что -то сам мысль Почему? За что? Потому что Бог освободил меня от проклятия. За что Господь меня освобождал от, проклятия. от словесного греха. От словесного грех. Важно ли это? Далее важно. Конечно, важно. Разбирайся. А хотя, казалось бы, Вопреки, че... мы ничего телесного не делаем. Не телесно. Просто произносим какие-то слова. Произносим меня как ну, Господи, ну что тебе, жалко, что ли? Эй, Господи, Я всего лишь выразил свою эмоцию. Само изразя вам эмоции. Но это для Бога это очень серьезно. Давайте, за Давайте мы прочтем следующее И место. И это написано в послании к Ефесянам. Послание к Ефесянам 4 глава. 4 глава. 17 стиха. 17 стих. Апостол Павел обращается к церкви. Апостол Павел, Посему я говорю, заклиная Господом, что 17 стиха. Послание к Ефесянам, 4 глава, 17 стиха. «Посему я говорю и заклиная Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа». Потому что вы слышали о Нем и в нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольсительных похотях, обновиться Духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Аллилуйя. И вот здесь написан очень важный стих. И мы видим многогу важный стих вот я сегодня об исцелении на с... С... На за исцеление почему это так важно для исцеления за что -то за исцеление узнать почему важно себя хранить святость за что и важно да в святости? я например как служитель за что-то служитель я понимаю что сохраняя святость разберем чипазики святост, я позволяю Богу во всякое время во всякое время, свой сосуд да свой суд, для Божьей славы, за Божьей славы потому что Бог не пользуется оскверненными сосудами за не не Бог не пользуется порочной церковью Он лично очистил ее лично своей крови, и она стоит при Ним как и тя застава пред него, написано без пятна и порока без пятна и только такую церковь Бог использует и церковь Господь использует и я глубоко осознаю и глубоко насколько это ответственно в моей жизни происходило очень много чудес много они и сегодня происходят и сегодня не так давно практически полностью глухие люди не да. два давно. человека а, почти Глухие хора два человека, получили исцеление. Получих, получих исцеление просто от одного прикосновения от одно недавно нам напомнили ситуацию и когда к нам пришел один дедушка при один дядю, я сделал ему только диагностику ему то есть я прикоснулся к его руке и Потом, через какое-то время, нас, мы стали узнавать. И Люди к нам приходят, и, при нас, и говорят, нам, нас направил такой-то, такой-то человек, человек, который приходил к вам, при вас, вы к нему прикоснулись к его руке, и он исцелился. И исцелил. А у него был целый букет заболеваний. Чудес на самом деле очень много. И, много и Я сегодня объясню вот эту истину. Тази Почему это происходит? За что это Вы знаете, есть небесное царство. И мы небесное царство. Оно живет по своим законам. Кто там совершенно другая жизнь. И там и мы совершенно друг живот. Зная Писание, мы можем прекрасно знать. Писания, то можем да знаем, что мы там на небесах. там на небеса Будем подобно кому. Будем подобны ангелам. Подобны на ангели, так говорит Иисус Христос. И мы будем жить вечно. И, вечно, и мы не будем болеть. И да похоже на сказку. На приказка, но вы знаете, в ну, это надо верить. И мы поэтому верующие. За, за, за верующие. Для меня это правда. За мен истина, потому, что мы граждане неба. Написано. И не граждане на небес, наше гражданство на, небесах. гражданство на небесах. Наше жительство на небесах. И живота не на небесах. Там вечная жизнь, там, и живот. там люди всегда молодые, там юные, млади, и никогда не болеют. И никуда не Тело Иисуса Христа, на Иисус, я уже говорил, сам оно какого, сегодня не знает ни болезни, не познава ни проклятий, ни, ни каких-то проблем. Ни Аллилуйя! Это, это хорошо или плохо? прикасаясь к этому царству, царство, как вот написано, ищите прежде царство Божие, правда Его и не истина. перевод говорит праведность Расширение праведност, Божьего царства. На царство, все остальное вам приложится. И останало, в том числе и здоровье. что такая здравит. Вот раскрою секрет. Открыть, на ну, истина. на меня иногда смотрят, говорят, сколько вам лет. Недавно одна болгарка меня спросила. Болгарка это было вот на этой неделе. Как вы поддержите свой здоровье? Сколько, сколько вам лет? Как на Я говорю, ну скоро 56. Я скажу, ну скоро на, скорость, на И У нее просто вот челюсть вот так И просто, отвисла. просто Говорит, Вы не выглядите на 56. Те, ну максимум 36 я могу угадать. Максимум дать. на тридцать шесть. Я говорю, потому что после. И как вам за счету след? Аплюйного возраста. Поделено возраст. Я поверовал. Повервал. После 40 лет я начал пить травы. След четыре-пять гудений за пошных до да бибилки. Сейчас стараюсь правильно питаться. Сейчас я стараюсь правильно. Занимаюсь спортом. Да и мам активен, начин на живот. Но самое главное это радость. Больше наиважн той лету сто. А Та радость, которую нам Иисус подарил. У нас радость, Иисус не подаряла. Она совершенная, радость. совершенная радость. радость. она омолаживает человека. человека. Она реально делает человека моложе. По млад. Но самое главное. Просто, и просто. Через познание Господа Иисус Христа. Это на Господа Иисус Христос. Иисус так обещал. Иисус такая не Обновляется юность моя. Все Юность, Ты хочешь, чтобы твоя юность обновлялась? Ли, <laughs> владость, <да? laughs> Познавай Господа Иисуса. Да познавать Иисуса Через слово. Через молитву. Через, через общение. Через общуване. Через славословие. Через хвалу. Через хвала. И что мы делаем? Вот смотрите, Иисус пообещал. Иисус не обещал. У будет сие знамения. им от знамения. Возложат руки на больных, что И будут здоровы. Иисус так обещал. Иисус Это его обещание, которое дает ему. То есть со своей стороны. Страна, тебе надо просто подойти и возложить руки на человека. И сказать: и сказать Вы хотите, чтобы я за вас помолился? скажем: да до да за вас. За ваше здоровье. За Обычно люди соглашаются. Кому не хочется быть здоровым? Кой не да Ну помолитесь. Помолитесь. может быть Бог услышит. Быть, чуя. А Бог услышит? Бог чуя, потому что Он обещал. За что обещал. Я со своей стороны исполняю. От своей стороны исполняю часть обетования. обетования Христа. Заповедь -то. Я Христос возлагаю руки. Исполнит ли Иисус Христос? И Иисус Христос Свою сторону. Часть. Как вы думаете? Как Написано верен, пиши, обещавший. верен, ты его обещание, Его обетование всегда дает, и и обетование Он не замедлит. И да Но вера тоже нужна. Не вера. Потому что если я буду это делать формально. Защо, защото, формально то исцеление мог, могут и не происходить. Может да и, да не Иисус, Иисус пришел в свои родные места. За что Иисус Христос в свой и, места. и не мог там написано исцелить никого и пишет, не мог до и чему удивился Иисус Христос так, после той удивился Иисус Христос их не вервали люди просто не верили Хор, не и это не работало и не работало возлагает вы Но нема, да если человек хоть немного верует, человека Если бы ему сказали весть благую. Что, вера от слышания. чува не? Слышание слова Божьего. И с верой помолились. Слово, и с верой молите, то чаще всего исцеление происходит. Исцеление Почему? За что? Потому что вы позволили. Что позволили человеку прикоснуться человека, да докосни, к небесному царству. Позволили Иисус Христу позволили Иисус, прикоснуться к этому человеку. Да то Предоставили возможность, предоставили возможность. тому или другому человеку, или друг человеку войти в прославленное тело Иисуса Иисус Христа. Тело на Иисус Каким образом? Через глубокое покаяние. Через глубокое покаяние. Через водное, крещение, через водное крещение. Через крещение. Духом, крещение святого. Через Мы Дух, входим во святое святое. И, и становимся частью Его тела. Часть тела Храмом всемогущего Бога. Храмом всемогущего Господа. Церковь это тело Иисус Христа. Е на Иисус, Христос. Иисус Христос наша голова Иисус Христос, мы его я, я повторю вот эту мысль, мысль. мы церковь не прославленное тело прославину иисуса Христа, на Иисус Христос. сегодня не знает болезни. Не болезни То есть, если ты в теле в тялото, болезни проходят мимо Болезнь ви подминава вот скажи на это аминь с верой. Скажите, амин с верой. Пусть, может быть у тебя сейчас пока это пока не происходит. Может быть, и да не Но нечто, Бог, живота, Он многомилостив. и много милостив. достаточно просто сильно поверить. Всем сердцем взыскать Господа. Через сердце, Потому что только, только они находят Господа. За что-то саму те и намирят Господь. И найдут меня, говорит Господь. И ме намерят. Те, которые взыскали всем своим сердцем. Тези, цир, сердце. Возлюбили Иисуса всем своим сердцем. Всей душой, сердце. всем разумением. Всей крепость своей. Пусть тебя Господь и <laughs> Слава нашему Богу. Слава на и я последнее место. И, место. и оно написано в первом послании к Коринфянам. 11 глава. 11 глава. И мы будем заканчивать. И это знаменитое место И о твоя... причастии. О у Господне. за причастие то. И оно тоже невероятно важно. И со что невероятно важно? Вы знаете, первая священническая молитва. О чем Иисус Христос молился? За молил Иисус? В Евангелии от Иоанна, в 17 главе. Иоанна, 17 глава. Он молился Небесному Отцу. Моли на Отец, и он говорил такие святые, невероятные, наполненные Божьей любовью слова. И произнося Божие. Отче, отче. Я хочу. Иском, чтобы они. Те, были в нас. Да в нас едины. Едини. Как мы едины, как, -то и не сме как я в Отце, едини, и, как -то в отца, и как Отец во мне, и отец, отец и мен, так и вы будете в, в нас едины. Желание Иисуса Христа, Желание то на Иисус, чтобы мы были в Нем, не да в него, и в Небесном Отце едины, в отец да едины. стали Его едины частью. Достанем, достанем часть Кость от, Кост от кости ему. Плоть от плоти Плоть его. От Непрестанно омывающийся его Не драгоценностью. Да что, что это? О чем это? это? Мы там. Нисме там. В теле. В, теле. В, теле. В теле. Благодаря чему. Благодарение на какво? Давайте прочитаем об этом. Прочитаем. Это откровение Апостола Павла. Потому что он, он пишет. За что пишет. Не бояться самого Господа принял то, что и вам передал. Что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, и едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал, «Сия чаша, есть новый завет в моей крови». «Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Что это за смерть такая? какая это за смерть? знаете в другое место написано что мы умерли для греха в другом месте пишет, что за греха как же нам жить в нем в и мы воскресли для новой жизни и воскресных живот во христе иисусе христос и это тоже пишет апостол павел пишет апостол павел ибо всякий раз когда едите хлеб все и пьете чашу сию, смерть господню возвещаете 27 стих «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господня недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждении себе, не рассуждая о теле Господнем. А то во многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Написано так? Пиши... Смотрите, какая интересная истина. Колку интересна та истина? Бог предоставил нам вход. Не входа, вход в Его святое тело. Вход в Его святая святых. В святая святых. Я на прошлой проповеди говорил. Именно О том, что никому из ангелов Бог такого не сказал. Това, на никую от даже не И так написано. Так пишет. Кому из ангелов? На кого от Бог сказал. Ты – сын мой возлюблен. Кому из ангелов? На от ангелите? Никому из ангелов Бог такого не говорил никогда. От ангелите Господь не го казва, Потому что ангелы – это суть служебные духи, предназначенные для служения человеку, предназначение за на человека, который който? получил усыновление, Неважно, сестра или брат. Не важно, сестра или ты брат. получил усыновление и, и стал частью и часть всемогущего Бога. Библия говорит, причастником и Библия казва Его божественного естества. На божественному То есть, с этого момента То есть, момент ты уже не творение. Ты в прославленном теле. И ты уже не можешь болеть. <laughs> Если принял тело и кровь, приел тело С благоговением и трепет. С благоговением трепет. С благодарностью за, за то. что Бог позволил. Господь позволил. Войти в него. Да в него и стать его частью. И, да часть и болезни они. И просто. Поэтому и причастие. За и во, причастие и водное крещение и, крещение. и крещение. святым Духом. Дух, Очень часто. Често, настоящие. Когда поверил. Истински очень часто сопровождаются знамениями и чудесами В казахстане мы в реку занесли одного в парализованного человека в, в река парализован человек. он попросил не помоли, крестить его в воде, да крестим в вода, и стать членом церкви и, члена церкви. и мы привезли его к реке гудукарах потащили его к реке там. и Четверо здоровых мужчин занесли его в реку. И пастор преподал ему там, там крещение, А вышел из реки? Там, человек своими ногами. Человек со Потому что принял тело Иисуса Христа. Вошел в тело Иисуса Христа. Тело на Иисус Христос, и стал здоровым человеком. Человек, потому что тело Иисуса Христа. Тело не Иисус это для Бога. И за Господь. Очень естественно. Твое Вы знаете, что то, что для нас сегодня сверхестественно. Для небесного царства это абсолютно естественно. За вещь. Потому что там никто не болеет. За что-то там не болидува. Там никто не умирает, не умирает. И они смотрят на нас. И те не они Говорят, люди, что вы тут метаетесь, мечетесь. Хора, вы... <laughs> Обратитесь к Богу. Чудите, через, жертву да Господь, через жертву Иисуса Христа? Получите Иисус Христос, это вечное исцеление. Да получите вечную Вечное спасение. Вечное спасение. Будьте его частью. И Дьявол уже просто не прикоснется к вам. Да косни. Если вы будете держаться Иисуса Христа. Иисус Слава нашему Богу. И я уже заканчиваю. И, И основная моя мысль сегодня Основна была. Ми днес, что? Иисус живет в прославленном теле сегодня. Он есть глава церкви. Так написано. И мы, церковь Его, мы являемся Его прославленным телом. Скажи, прославленным телом. Потому что Его тело сегодня прославлено. Конечно, мы можем страдать. И не может Но в основном христиане. Уважею основную Почему страдали? За что Потому что они шли до края земли. За до края и несли Евангелие. И И люди их ненавидели. И Их просто их убивали и и распинали. И убивали. Так же как Иисус Христа. Как Иисус. Это было страдание за веру. И вы знаете, что касается лаудикийского периода? И, то, это касается лаудикийский период, вот Практически ничего Иисус Христос не говорит хорошего про лаудикийскую церковь. Почти ничто Христос не за церковь. Ты ослепла. Ты нагая, ты, ты нищая. Советую тебе бедна. купить у меня ти да мен золото огнем, огнем очищено. Глазную мать, чтобы тебе видеть. Учи, и так далее и тому подобное. Но вот награда. награда-то. Я еще раз, я уже об этом когда-то проповедовал. Может, Я все равно буду эту мысль повторять. смысл? Мы награда самая великая. награда-то велика Вот самая великая награда. это награда, потому что побеждающему. За что то, то, за побеждала. Иисус Христос говорит. Иисус Христос мне указывал. Дам сесть. Чего, чтобы мне позволили до да седней. Рядом со мной. Мен, на престоле моем. На мой престол. Это самая великая, награда. И, и -великая награда. и вы знаете, о чем это говорит? И это говорит о том, что в последний период. Това, в последний период который уже наступил. наступил период лаудикийской церкви. Ла церкви, очень важно развивать. За много важно развивать невероятно, близкие, невероятно близкие. Которые никто никогда не развивал. Близкие интимные взаимоотношения с Иисусом Много Христом. С Иисус Насколько это только возможно? -то и возможно? Погружаться в него. Просто, да се потопя, в него. Читать Его слово. Да слово тому. Исполнять Его да заповеди ему. Ну просто вот первое время это просто вот. Исполняешь и все. Просто, да го ты можешь ничего не чувствовать. Можешь да не ты можешь страдать, можешь да но просто исполняй. Да но рано или поздно рано или късно, наступит период блаженности, на когда ты просто это переживешь. Переживеш. Самое лучшее на земле, кто мне там на небе? Кто мне там на земле? Самое лучшее на земле это пережить близость, близкие отношения. С Иисусом Христом. С Иисус Христос. Потому что он невероятный. За что то то и Это невероятная личность. Невероятная личность Вы знаете, вот так я вот сам с собой размышляю иногда. И по никакой симисте. Господи, ну что? Господи, Я сега? уже верю 30 лет. Вярвам, 30 Библию читал много Читам, раз. Прочитал Уже там думаешь, ну что там можно и узнать? Еще. Чудиш, да и каждый раз Иисус Христос совершенно открывает что-то Я задаю много вопросов. много вопросов. Господа. На Господа. что мы там будем Господи, как там на небесах. Неужели там что-то будет интереснее, чем здесь на земле? Там по на что Что там мы будем? производить что ли как, как мы там будем, не знаю размножаться как да, вождь что, вождь что, что мы, нас там ждет нечака там и вы знаете бог тоже через некоторые места и писания Господь через некую места писания эту он называет нас сотворцами той не наличия, м, со, сотворцы, что бог посредством ангелов че и, через притчах, ангелите и духов сотворил и сотворил и Мы там на небесах будем подобие ангелов. И, на и Бог вместе ангелите. с нами будет творить. С твори. целая, вселенная. Целата, целая вселенная. Живые существа. Живые, существа. Живые, растения. Живые растения. Вот попробуй представить. Вот ты, например, что-то вырастила Люда, у себя в, ого... в огороде. Си, да? си Это уже интересно. Отгледала си нечто интересно в то. Интересно, что какой-нибудь цветочек вырастить. И, да и он уже на там цвете, пробился. Цветочки, излиза, потом плоды. Свечета, и ты уже гордись о том, ты что вот, тобой, это мой помидор, лично я его сама выращивала. А можешь себе представить, что ты можешь создать? Пак, можешь ли, да можешь да Новое, растение, Новое растение. Новый цветок. Новый Такой, какой ты, захочешь. Такого, какого Который никто никогда не создавал. не создавал. Но это совершенно другое. совершенно другое. <laughs> Мы там будем на небесах, сотворцами. с Небесного творца. На и это опять же, это не сказка. Бог говорит, Господь казва, не видел того глаз. И, и не слышал этого и уха. Не ухо, что Бог приготовил, това, Господь и приготовил своим. за свое возлюбление. Слава нашему Слава Богу! Наше Господь. Давайте мы коротко помолимся. И помолим. Я бы хотел предложить, потому что, может быть, кто-то... Я так понял, что с разбрах, что момче... Иван? Угу. А какова операция? Приманктуровая гидрацию в трахеи. В ли помолить, по ним, да, да си молим за него? Саму закратку да доди, да, да направим молитву. Кажете за исцерение? Или ако, той поиска да, да си покая? Пак може. Просто нам сказали, что человек хочет прийти в церковь и покаяться. Казахи не чьи че человеки, да сколько церковь и да си Мы не можем упустить такой шанс, дать человеку возможность. А, Иван, здравей, Можешь ли ты, когда дойдешь, за краткую? Искашли, да, да, направим молитву за тебя, за, за исцеление. Бог дайте до косни и может от трахеостома ли только после операции, а теперь махнаха, да? А сам лекарь, за твоё разберём на за какой стал вопрос, ну и священник, и искам да направить, такая специальная молитва, саму да, да повторишь думку, это много важно, за тэп, за твое это спасение и за твое-то исцеление, да, да повторишь, ставлю. А, Аня, все пак привезли, с перевод полезно. Может, да, сможешь? Затвори ночи. Боже мой, очи. Боже, отец. Прости все мои грехи. Прости все эти мои С этого момента я полностью целиком доверяю тебе свою жизнь. От того же момента доверяю им целиком и живот наполнен на тебе. Я верю, и вам, что если Бог тебя воскресил те, из мертвых, что воскресил от мертвых, то Он сможет и всех нас воскресить в свое время. К вечной жизни. За вечный живот. Спаси меня. Спаси, ми, спаси мою душу. Спаси душатами. И омой меня прямо сейчас. И мы От всех моих грехов. Вводи в мою жизнь. Влез в мой живот. И вводи и возьми мою жизнь. Взями мой живот. Благодрю тебя, Боже. Асьте, благодаря Боже. За то, что ты сделал меня частью твоего святого тела. За направил час вот святотудитялу. И твое тело, оно не болеет. И твой тутялу то не боле дува. Оно прославлено. И прославено. Исцели меня прямо Исцели сейчас. Исцели Через Твою святую кровь. Через, ти кров. Через Твое святое помазание. Через помазание. Хвала ти, всемогущий Бог. Слава на Тебе, Всемогущий Бог. Я верю И то, что написано в Писании. На това, в что ранами Твоими мы Через исцелились. Сме И Ты забрал все наши немощи. Теми, и болезни. и болезни на голговский крест, на голговский крест. благодарю тебя Боже тебе, Боже за полное исцеление, за исцеление. моего духа души мое и дух, тела и что прямо сейчас ты берешь мою жизнь мой живот в свою любящую руку в любишь Теперь я полностью целиком в твои руки. Благодарю тебя, Боже. Благодаря тебе, Боже. Во имя Иисуса Христа. Во, Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Отца и и Дух. Аминь. Отца Давайте мы прославим нашего Господа. Потому что написано, небеса радуются даже об одной качестве души. Аллилуйя. за засвидетельствовать, я думаю, что бы нам э, вера у нас э, поднималась, да. Э, на прошлой неделе пришла одна наша клиентка, к которой мы молились. Где-то месяц назад. Предыдущий месяц? Она сказала, что ее зять в Англии в реанимации с Оказывает коронавирусом. Чем в Германия со скоро в Англии с коронавирусом уже около недели на аппарате в реанимации. И в реанимации. реанимация. И что ей, скорее всего, нужно будет помогать дочери, потому что неизвестно, какой будет, ну, исход. И что-то, не исход я это? понимаю, что неделя на аппарате в реанимации – это, ну, практически уже приговор. Но разберем, что одна из сестер реанимации, которую приговор, И я ей предложила, давайте помолимся. Я говорю, вы не возражаете, мы можем помолиться за вашего зятя. И Я говорю, вы верите? в Бога. В Она говорит, ну да, верю, иногда молюсь. И мы с ней помолились. Ну, вернее, я молилась. В конце предложила ей сказать «Аминь». и предложи в край докажи аминь. и во время молитвы я попросила в духе пришло помолиться за то чтобы Бог продлил дни жизни этому человеку и во в молитве то Бог мне казалось четырьмя досы помолился за два дня то человек да такие удольжим да и Через неделю она приходит и говорит, слава Богу, его перевели из реанимации в, в, ну, в другую палату. И пошел на восстановление. И вы знаете, она пришла недавно на этой неделе. И сказала, что оказывается, он был мертв. И, мертв. и врачи ему поставили диагноз, и что уже что все, сложили остановка сердца. А потом он жил. И Я говорю, то есть он пережил клиническую смерть. И, клиническую смерть. и она говорит, ну да. Я не знала, как это называется. И она говорит Такие вещи, такую вещь сама. Она говорит, если бы мы не помолились тогда, то он был сейчас был бы мертв. И она говорит, сильная была молитва тогда. Да, слава Богу. Еще один случай тоже расскажу для того, чтобы случай. поднимать веру, да? Я, у нас дочь предложила вообще у нас в медцентре написать «Здесь, проход... Здесь происходят чудеса». И наша дочь на работу-то да напишем а, табелка а, с думи «Тук се чудеса». Да, а, одна женщина пришла, у нее сильно болела спина. Одна жена дойдет, много сильная болезнь горба. Конец рабочего дня и муж говорит «Ну давайте я вам сделаю диклак дик в, в колю». И и предложи да, сос, да, диклак, ну, ищи, да, И на следующий день она приходит и громко-громко на весь медцентр так, что все слышали в других э, стаях. И на следующий день, и два, и говорим много в истоку, и всички очуват. И она говорит, что вы сделали? У меня сразу же все прошло. Минов. <laughs> в эту же секунду. Я говорю, ну у нас здесь чудеса случаются часто. Чудеса -то при нас. И потом выходит одна клиентка, клиентка и говорит, вовременно. я тут слышала, у вас чудеса случаются. Я при вас чудеса. Я говорю, да, у нас часто случаются чудеса. И она говорит, ну, запишите мне еще один час, я к вам еще раз приду. И запишите мне, что вы знаешь, что это при вас. Да, поэтому, знаете, Бог, Он всемогущий. Бог Я никогда не, не считала себя, у меня никогда не было какого-то желания э, углубляться в служение и ну, я Никогда не думала, что это мое. Но получается через мою молитву, через, получала, через меня. Моя, это молитва, да. через меня. Бог исцелил и воскресил Бог человека исцелил и воскреснул человек. буквально месяц назад. Месяц. Я хочу сказать, что каждый, каждого может Бог использовать. Да кажа, Бог може да Просто да нужно у, услышать побуждение, когда Дух Святой побуждает молиться. Просто да святия дух, да и верить в всемогущего Бога. И да в, Бог, в Его силу. В это сила. Аминь. Аминь. И мы сейчас, я думаю, будем молиться, да? И всегда все молим. Может быть, сначала за тех, кто здесь присутствует? Мне вчера один наш знакомый сказал, Наташа, тебе надо отказа? двигаться в служении исцеления да со своим душем. Я верю, у вас исцеления. будут чудес, чудеса, чудотворения. А я ему... А я... Можно чуть-чуть отойти в сторону? загораживаешь, а я ему рассказываю, я мы были недавно в цыганской церкви. Мы в цыганской, церкви. И а, две очереди в конце и, служения и были. На две одна очередь к мужу за молитвой на исцеление. Одна к за исцеление. А вторая а, очередь а, из сестер сфотографироваться со мной. Я говорю красивые умные разделились. Да, поэтому. Как-то я сейчас передаю микрофон мужу, хотя всегда Бога нет ничего намужными. невозможного. Мы можем быть и красивыми, и умными, да? За невозможно, можем быть красивыми любого может использовать Бог может исцеление. использовать всякий, за исцеление. Давайте мы, наверное, встанем. Некогда встанем. Если есть у кого-то какая-то а, нужда няк или, няк проблема. Няк или проблема, давайте мы возложим руки на да это место. Мы возложим рецепт, помолюсь за просьбу. Что я за просьбу. Просили помолиться за исцеление Светланы из Сафронской, из Москвы. В четверг сделали Светлана. операцию, вторую операцию. В четверг я имела вторая операция. Да, у нее онкология. Нема онкология. Она сейчас лежит в больнице. В, я в больнице. Чтобы Бог ее исцелил. И никогда я помолюсь Богу, что я исцелил. Да, когда я был в ромской церкви, когда в Ромск, на... Молитву об на молитву то исцелении вышло очень много людей, излезли много, излезли много хора. Я сказал, что я не могу прикоснуться за каждому. Я что не могу на Потому что вас слишком много. За что то ногу. Но Иисус сейчас здесь. Но Иисус всегда и тук. И он лично прикоснется каждого И лично, что Только верьте. А мы помолились. И потом служение закончилось. Служение это а, Но после служения все равно остались люди. Но все они ждали терпеливо. И они сказали, мы хотели бы, чтобы вы еще раз помолились, И но ты... уже с, с помазанием, с елеем. И, И с опять выставилась очередь. И потом, ну, там уже было человек 20, наверное. И, 20 И я помолился с помазанием. И поэтому у меня сегодня такое предложение. Если кто-то хочет, месяц, чтобы вам, помолились с помазанием, да, если с помазанием, подойдите сюда, может, можете да, выйти вперед. Для потом я ну, по описанию тоже и по э, передали вещи, платки, салфетки, чтобы Можем, если мы вещей, помазали гелеем. Да ты, потом селей. эти вещи будут возложены на больных. И тоже описывает случай, что писание, описывает случай, через опоясание апостола, апостола Павла люди получали исцеление. Получали, получали исцеление. От тени апостола Петра люди получали исцеление. На получали исцеление. Давайте мы сперва помолимся за, за нужд. Господь, благослови Светлану Сафронскую. Благослови Светлана. Иди на, твой, на, него, на нее твои силы. Э, Прямо сейчас мы благословляем. Мы разбиваем всякий разбиваем дух рака. Всякий дух на рак. И повелеваем ему убраться вон из этого тела. И то и Именем нашего Господа Иисуса Христа. Прямо сейчас вон. Вон во имя Иисуса Христа. Имя Иисус Христос. Господь, мы также, Господь, очень благословляем эти вещи, Но эти платки. Эти вещи. Пусть на них придет Твоя сила Ни через Твое святое помазание. Твое свято помазание. Хвала Тебе всемогущий Бог. Хвала Теб, Господи. Одного Твоего прикосновения достаточно, Господи. Самое одно, что чтобы исцелить от любой болезни. Да исцели от всякого болезни. И кто хочет, чтобы... Мы как бы за